Добрый день, меня зовут Алексей. Сегодня я расскажу, как восстановить пароль в программе SyncLoud, если вы воспользуетесь другим браузером, либо просто забыли его. Для того, чтобы восстановить пароль, необходимо ввести свой электронный адрес. Если электронный адрес вашей организации является логином, логином для программы SyncLoud, для восстановления достаточно нажать вот на эту кнопочку. Переходим. Вот. Нас просят ввести еще раз электронный адрес. И нажимаем «Восстановить пароль». Видим сообщение, которое показывает, что вам отправлено значит, письмо с... на электронную почту. Вот оно письмо. Есть ссылка для восстановления пароля. Нажимаем. И здесь необходимо ввести два раза ваш новый пароль. Например. и нажимаем изменить пароль вот мы оказались внутри системы то есть у нас есть доступ э, к нашим задачам э, при необходимости сменить пароль с... заново э, это можно сделать в окне компании найдя себя в списке сотрудников нажимаем кнопку редактировать и вот в этом окне, вот в этом месте можно сменить пароль на другой на более подходящий для вас э, вводим старый пароль Вводим два раза новый пароль и нажимаем «Сохранить». Вот. Таким образом пароль изменяется и будет у вас постоянно. Собственно, на этом все. Спасибо. Всего доброго.